Всем привет! Сегодня у нас новая рубрика мульта игры. Здесь я буду рассказывать об играх, которые вытекли из мультиков. Перед началом просмотра основной части поставьте лайк и подпишитесь на канал. Переходим к основе. за Иди нахуй отсюда, блядь. Щенок ёбаный, блядь. Я думал, ты человек, а ты гнида ёбаная, блядь. Сегодня речь идет о моей любимой игре детства. История игрушек 3 видеоигра. Игру можно назвать миром с чувством юмора и веселья, который понравится как детям, так и взрослым. И как ни странно, меня самого затянуло с головой. Перед обзором я сажусь играть в обозреваемую игру. Для выявления проблем и достоинств. Из-за один присест прошел игру полностью. И при этом я чувствую, что время потратил не зря. Приквелом третьей часть является История игрушек 2 база распишит на помощь вышла она в 1999 году игры занимались travelers tales tire Tax design studios сюжет игры повторяет сюжет мульта правда со своими особенностями мне например, страшно от увиденного и вам скорее всего тоже не ври мне а тем более себе давайте перейдем к третьей части можно с уверенностью сказать что игру на ПК не успели доделать как с графической так и сюжетной части Pixar урезал версию для пк например на ps2 и PSP. сюжетка занимает 13 Уровней. В то время как на ПК и Xbox 360 – На PS3 графика выглядит в разы лучше, в то же время на ПК выглядит более картонно. Графика и при ее урезании выглядит достойно. При этом в игре на ПК куча контента. Можно отметить, что в игре отличные анимации и катсцены, хотя большую часть катсцены представляют собой вырезки из оригинального мультфильма. Также присутствует потрясная локализация. Актеры и озвучки те же, что и в мультфильме. Что касается геймплея, это не типичный платформер, который мы привыкли видеть, а мультиплатформер. В игре присутствуют элементы раннера, гонок и экшена. Игра быстро и легко проходится, но на некоторых уровнях придется заморочиться. Поверя в игру, можно сказать, для какой аудитории она предназначена. В игре помимо сюжетных миссий есть режим Toy Box в котором можно найти дополнительные миссии и развлечения. Миссии в коробке дают персонажей мультфильма. Есть миссии интересные, а есть однородная масса. Миссии, которые дают жители городка. Они просят в основном найти костюмы и переодеть их в этот костюм. Самые интересные миссии находятся в других локациях, которые нужно покупать за золото. Сюжет игры пытается быть идентичным с мультфильмом, но, к сожалению, раскрывает лишь немногие темы. В игре освещена только одна главная проблема мультфильма – а именно взросление Энди, хозяина игрушек. В первом уровне игрушки выполняют операцию по привлечению внимания хозяина простой целью – поиграть. Игрушки хотят, чтобы с ними играли, но так как Энди – здоровый лось, ему неинтересно играть в игрушки, да и к тому же некогда, ведь ему через пару дней в колледж. Следующие уровни ничего не повествуют, они существуют как отдельные уровни, и при этом сюжета в них ноль. Людям, не смотревшим этот мультфильм, будет непонятно, каким образом главные герои попали в эту ситуацию, а также чем же это закончилось. Ведь в игре ты просто-напросто проходишь уровень. Исключением являются первые две миссии, привлечением внимание Энди и с игрой про База. Из минусов хочется отметить. В режиме Toy Box игра предлагает три персонажа. База, Вуди и Джесси. Игрокам хотелось бы увидеть больше персонажей, таких как Мистер Картофельная Голова, Спиралька, Рекс и многих других. Эксклюзивно для PS3 в данном режиме 4 персонажа, новый из которых Зурк. Также у него есть своя машина и Терриган, оружие злодея. Почему не добавили в другие версии? Совершенно понятно, игра изначально разрабатывалась на PS3, PS2 и PSP. соответственно, туда успели пихнуть больше контента. А когда строги стали поджимать, по-быстрому портировали на другие платформы с урезанием графики и сюжетки. Подводя итоги, хочу сказать, что это интересный проект, который нравится взрослым и детям. Особенно будет по нраву любителям истории игрушек, таким как я. Увлекательный геймплей может затянуть на несколько часов. В той бокс я вообще провел пару месяцев своей жизни, будучи малолетним дебилом. В игре стоило больше уделять времени сюжету, дабы игрокам, незнакомым с историей игрушек, было понятно, что зачем идет и почему все произошло. Хочу поблагодарить вас за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Смотрите прошлый видос, если не смотрели, подсказка будет сверху. Все, я пошел пахать на заводе.